Привет, психологи! Знаете ли вы свой стиль любви? Любовь – это интенсивное чувство привязанности. Она может быть довольно сложной, поскольку вы можете любить определенных людей и вещи по-разному. Поскольку это определение может быть весьма неоднозначным, существуют дополнительные классификации любви, которые вы можете иметь, также известные как стили любви. Пройдите викторину, чтобы узнать свой стиль любви. В ней будет 10 вопросов. Каждый раз записывайте букву, которую вы выбрали. Если вы не можете выбрать один из двух ответов, выберите тот, который вам больше всего подходит. Давайте начнем. Номер один. После долгого дня, что бы вы хотели сделать больше всего? Чтобы занять свое время? A. Хорошо поужинать со своей второй половинкой. Б. Завалиться в гости к другу и проводить часы за просмотром телепередач. C. Зайти в приложение для знакомств и поискать кого-нибудь с кем можно провести ночь. Д. Заниматься уходом за собой и наслаждаться хобби в одиночестве. Номер два. Вы заметили старого знакомого, который раньше был влюблен в вас. Вы, A, попытаетесь сделать шаг навстречу, Б ведете себя с ними дружелюбно, как в старые добрые времена, С шутить и подшучивать над ними, D, вести себя как обычно. Номер три. На вечеринке вы больше всего ждете, A, поговорить с самым привлекательным человеком в комнате, Б пообщаться с людьми, которых вы знаете, и весело провести время с бандой. Си флиртовать и шутить с незнакомцами. Или Ди хорошо проводить время, независимо от того, с кем я нахожусь. Номер четыре. В школе вас больше всего знают за то, что вы. Эй, откровенный одноклассник. Би верным другом. Си клоун класса. Ди самый организованный. Номер пять. Как вы утешаете друга, когда они расстаются со своим партнером? Эй, скажите им, что их бывший все равно ни на что не годен. Би поговорите с ними с сочувствием и добротой, ведь они находятся в трудном положении. Си, пошутите и пригласите их на дружеский вечер. Или Ди, дайте им свободу, но обязательно проверяйте их время от времени. Номер 6. Когда ваш друг или партнер сделал вам что-то плохое, что вы обычно делаете? Эй, впадаю в ярость. Би, даю им второй шанс. Или Си, я забуду об этом. Или Ди, мои потребности превыше всего. Я пересмотрю, подходят ли они еще для моей жизни или нет. Номер 7. Что вы ищете в партнере? Эй, того, кто сексуально привлекателен. Би того, кто может быть моим лучшим другом. Си тот, кто знает, как поднять настроение. Ди верный и искренний партнер. Номер восемь. Когда по вашему самое подходящее время поцеловать кого-то? Эй, как только появляется искра, даже если это первое свидание. Би после того, как мы узнаем друг друга получше. Си когда они тоже захотят меня поцеловать. Ди когда придет время. Номер девять. Каково ваше представление о здоровых отношениях? Эй, физическая близость. Б, через некоторое время они станут тем человеком, с которым я буду делиться всеми своими секретами. C – что мы можем шутить и флиртовать, оставаясь при этом преданными друг другу. Или Д, мы разделяем одни и те же ценности и преданы друг другу. Номер 10. Как бы вы описали свой стиль любви? Эй, страстный и интенсивный. Б, я люблю не торопиться и наслаждаться моментами, проведенными вместе. C – я бы плыл по течению, пока мы оба получаем удовольствие. Или Ди. Сначала я убеждаюсь, что готов, а затем откроюсь для других. Ладно, пора подводить итоги. Все подсчитано? Вот ваши стили любви в соответствии с буквой, которая встречается чаще всего. Эрос – сексуальная страсть. Если чаще всего встречается буква А, то ваш доминирующий стиль любви – эрос. Этот тип любви представляет собой сексуальную страсть и желание. Вы – безнадежный романтик. Временами довольно бурный, но по-настоящему страстный любовник. Люди считают вас энергичным и энергичным типом. И вы известны как человек. Кто не боится высказывать свое мнение? Филия – глубокая, верная дружба. Если вы появляется чаще всего, значит вы любитель филии. Этот тип любви олицетворяет дружбу и близкое общение. Вы цените честность, верность и преданность, и вы ожидаете, что ваш партнер будет разделять те же ценности. Люди описывают вас как человека, который будет защищать своих друзей и возлюбленных до самого конца. Вы также известны как жизнерадостный, покладистый и эмпатичный человек. Люда – кокетливая, игривая любовь. Если эс появляется чаще всего, то вы идеалист, любящий лудус. Этот тип любви олицетворяет игривость и кокетливость. Люди могут описать вас как жизнь вечеринки, когда вы рядом, не бывает скучных моментов. Вам нравится быть авантюрным в своих подходах, и вы известны как спонтанный человек который в одну минуту может разговаривать с незнакомцем и танцевать с ним в следующую минуту. Филаутия – сострадание к себе. Если ваша самая распространенная буква «Ди», то ваш самый преобладающий стиль любви – филаутия. Вы сострадательны к себе и обладаете сильным внутренним компасом. Ваша сильная способность быть в гармонии с вашими ценностями и моралью делает вас естественно привлекательным для людей, разделяющих схожие ценности, и вас считают вдумчивым, добрым и внимательным, что нравится вашему партнеру.